Оставьте колени а, примерно на расстоянии коврика. И руками вытянитесь вперед. И таким образом потянитесь вперед, положите лоб на пол, нос на пол. И вытянитесь хорошенько. Дышите. Направьте, направьте внимание на дыхание. Потянитесь вперед. Положите лоб на пол, пол нос на пол. И вытянитесь хорошенько. Дышите настраивайтесь направку. На ту и хорошенько. Дышите. На ту Часов, и расставьте пальчики на коврике, да, на полу. У вас должно быть хорошее сцепление с полом. Затем мыски поставьте тоже на пол, примерно на расстоянии бедер. И переходим в собаку мордой вниз. И здесь сначала давайте просто разомнемся. Согните колено правое назад, левое согните. И таким образом подвигайтесь, разомнитесь с утра. Ничего тело не совсем пробудилось, можете колено вправо направить, скрутка небольшая влево, перекатитесь вперед на руки в позу планки, обратно, еще раз вперед, обратно, можете перекатиться в собаку мордой вверх, таким образом тоже раз разминаемся, и дышите, синхронизируйте дыхание и движение, Разомнитесь хорошенько. И затем ногами подшагните к рукам. Стопы на расстоянии бедер. Заходите локти. И просто свесьтесь вниз. расслабьте шею. Качните руками головой вперед, назад. Вправо, влево. может даже немножко скрутиться. И просто выдохните, расслабьтесь. Пусть позвоночник вытянется, подтянет. Рук вниз. Мы просто разминаемся еще. Просто. Но у вас спина круглая быть не должна, спина должна быть прямая. И здесь вы сами регулируете высоту, да? но спина должна оставаться прямой. Еще раз смотрим вперед, пригибаемся, вдох, и на выдохе правая нога назад, левая нога назад. Мы переходим в позу планки. Позу планки наверняка все знают. Ладони под плечами, бедра напряжены, живот подтянут. И пятки мы толкаем назад, стопы тоже на расстоянии бедер. Планка. И отсюда, смотрите, здесь вы можете ноги опустить вниз, колени вниз опустить. И делать четурангу с колен. Я сейчас покажу четурангу а, обычную, да, на прямых ногах. А кто, кому сложно, делайте с колен. Мы чуть вперед. Перекакиваем вес тела и уходим в четурангу. Локти мы назад толкаем и корпус опускаем вниз. Таким вот образом. И с колен то же самое. Сейчас покажу с Точно так же мы локти отводим назад и опускаемся вниз. И дальше на вдохе мы переходим в собаку мордой вверх. Утхамука шванасана. Здесь мыски в пол. Стопы на расстоянии бедер, колени в воздухе, мышцы над коленами напряжены. Грудь толкаем вперед, плеч назад, отводим, смотрим вперед перед собой. Это собака мордой вверх. Дышим здесь, держим. И на выдохе переходим с собака мордой вниз, она вам чуть-чуть знакома. Теперь давайте ее отстроим. Стопы на расстоянии бедер, руки на расстоянии плеч. И мы руками отталкиваемся от пола. Копчиком мы тянемся наверх, то есть мы вытягиваем всю спину, руки, затем пятки мы тянем вниз, колени толкаем назад и копчиком опять же тянемся наверх, вытягиваем ноги сзади. Грудь и живот мы притягиваем к бедрам. взгляд направляем между стоп и здесь задержимся на пару дыханий. Далее, взгляд вперед, правую ногу шагаем вперед, левой ногой шагаем вперед, смотрим вперед, пригибаемся. вы уже знаете эту асану, прогиб, и на выдохе тянемся вниз. На вдохе тянемся наверх, смотрим наверх. И на выдохе опускаем руки по сторонам. Снова поза горы. На вдохе тянемся наверх. Повторим все то же самое. На выдохе тянемся вниз. На вдохе смотрим вперед. Прогибаемся. Правая нога назад. Левая нога назад. Планка. На выдохе чатуранга. На вдохе собака мордой вверх. На выдохе собака мордой вниз. Взгляд вперед. Правая нога вперед. Левая нога вперед. Смотрим на вдохе вперед. Прогибаемся. На выдохе тянемся вниз. На вдохе тянемся наверх. И на выдохе опускаем руки по сторонам. Еще один раз повторим. На вдохе тянемся наверх. На выдохе. Вытягиваемся вдоль ног. На вдохе смотрим вперед. пригибаемся. Планка. Чатуранга. Собака мордой вверх. Собака мордой вниз. Взгляд вперед. Правую ногу вперед. Левую ногу вперед. Смотрим вперед. Прогибаемся. На выдохе тянемся вниз. На вдохе тянемся наверх и на выдохе руки по сторонам опускаем. Ну как у вас получается? Теперь на вдохе тянемся наверх, на выдохе опускаем бедра вниз и переходим в ассам, который называется поза стула, вот катасная. Причем поза стула нам нужно бедра опустить ниже до уровня стула. Внестево приносим больше в пятки. Бедра опускаем ниже. Максимально втягиваем живот. Взгляд наверх между руками. Руками тянемся наверх. Разгибаемся назад. Держим. Еще бедра ниже. Пару секунд. Пару дыханий держим. И на выдохе. Опускаемся вниз. Вытягиваемся. Макушкой. Тянемся к стопам. На вдохе взгляд вперед. Придеваемся. Затем правая нога назад, левая нога назад, планка. чатуранга Собака мордой вверх. Собака мордой вниз. Поднимаем правую ногу наверх. И пробрасываем вперед между рук. И затем опускаем левую пятку в пол. Посмотрите, у нас пятки должны быть в одну линию. Опускаем бедра вниз. И направляем бедра вперед. Это поза воина 1. Руками тянемся наверх, смотрим наверх между рук. Здесь, посмотрите, у вас правая нога должна быть 90 градусов. Колено четко над пяткой. Колено не заваливайте вовнутрь. Дышите, руками тянитесь наверх. Левая нога прямая, мышцы над коленом напряжены. И стопа в пол упирается. На выдохе руки в пол, правую ногу назад. Планка, чатуранга. Собака мордой вверх. Собака мордой вниз. Левую ногу наверх поднимаем. На выдохе пробрасываем вперед. Правую пятку в пол, поднимаемся, сгибаем левую ногу в колени, бедра направляем вперед, тянемся наверх, дышим, держим. Воин один, на один, другая сторона, держим. Дышите. Бедра ниже, левая нога 90 градусов. пол, левую ногу назад, планка, чатуранга, собака морды вверх, собака мордой вниз, взгляд вперед, правая нога вперед, левая нога вперед, на вдохе смотрим вперед, пригибаемся, на выдохе тянемся вниз, на вдохе тянемся наверх и на выдохе. Руки по сторонам опускаем. Здесь глубокий вдох. Медленный выдох. Восстанавливайте дыхание, если оно сбилось. И еще один раз. На вдохе тянемся наверх. На выдохе бедра опускаем вниз. И удерживаем позу стула. Держим, дышим. Обязательно дышите. Дыхание не задерживайте. Дыхание вам здесь помогает. Держивать асану. Асана, в общем, называется некомфортная. Вы, я думаю, сейчас прочувствуете всю некомфортность. На выдохе тянемся вниз. Макушкой тянемся к стопам. На вдохе смотрим вперед, пригибаемся. И на выдохе, смотрите, можно также шагать, можно делать прыжком. Я буду делать прыжком. Вы можете точно так же отшагивать. Планка. Чатуранга. Собака мордой вверх, собака мордой вниз, снова правую ногу наверх, смотрим вперед между руками и проносим ногу туда, ставим стопу между рук, левую пятку в пол, и мы снова переходим в воин один, миробхадрасы на один, вам уже знакомый, держим. война 1, переходим в война 2. Что мы делаем? Мы бедра разворачиваем в сторону, влево. Ноги. Левая также прямая. Правая 90 градусов. Руки по сторонам, тела по центру. И мы смотрим на кончики пальцев. правой руки держим. Правое колено также над пяткой. Спина прямая. Дышим, держим. И на выдохе Руки в пол. Правая нога назад. Планка. Чатуранга. Собака мордой вверх, собака мордой вниз, левую ногу наверх, пробрасываем вперед, правую пятку в пол, и мы переходим один на другую сторону держим. Получается, эти осины стоя, они. Очень хорошо заряжает нас энергией, способствует похудению. укрепляют прекрасно мышцы ног. Ирабхадрасан 2. Разворачиваем бедра вправо. Левая нога 90, правая прямая. Руки по сторонам. Смотрим на кончики пальцев. Левую руки держим, дышим. Руки в пол. Левую ногу назад. Планка. Чертуранга. Собака мордой вверх. Собака мордой вниз. Взгляд вперед. Левый прыжок, либо подшаг. Вперед. Смотрим вперед. Пригибаемся. Тянемся вниз на выдохе. На вдохе. Тянемся наверх. на выдохе. Руки опускаем по сторонам. Здесь пару дыханий сделайте. Молодцы. Поехали дальше. На вдохе. Тянемся наверх. На выдохе. Тянемся вниз. Смотрим между колен. На вдохе. Смотрим вперед. Пригибаемся. На выдохе. Планка. Чатуранга. Собака мордой вверх. Собака мордой вниз. Поднимаем правую ногу. Сгибаем в колени и расслабляем. Позвольте ноге свисать. И таким образом очень хорошо раскрывается таз. Дышим, держим. Плечи старайтесь не выкручивать, только таз. Дышите. Ногу правую пробрасываем вперед. И теперь смотрите, стоп у нас на расстоянии бедер. Не в одну линию, как раньше, а на расстоянии бедер. Мы опускаем а, бедра ниже. У нас правая нога опять 90 градусов, колено над пяткой. Левая прямая, теперь левая на мыске. Мы в пол стопу не ставим. И мы здесь тянемся наверх, дышим. Мы же поняли, что дыхание очень важно. Дышите все время, дыхание не задерживайте. Руки в центре груди. Намаскар. И теперь мы левым артем отталкиваемся от правого колена и скручиваемся вправо. Мы смотрим наверх. Мы выталкиваем грудь наверх. Правая нога прямая. О, правая нога 90 градусов. Левая нога прямая. Пятку назад. толкаете все время. И дышите. Это самая сложная часть класса, поэтому не сдавайтесь. Нам нужно хорошенько разогреться и пропотеть. Теперь правая рука напротив правой стопы. Левую пятку мы опускаем с пол. Посмотрите. Правая нога все так же 90 градусов. И мы вытягиваем себя полностью весь левый бок. А, тянем левую руку вперед. Смотрим из-под плеча наверх. Грудь толкаем наверх. Левая нога прямая, правая 90 градусов. Дышим, держим. Напоминаю, Это самая сложная часть занятия. Потерпите, если нужно, отдохните в позе ребенка. И теперь, смотрите, мы правую ногу отводим назад и переходим в боковую планку. Если сложно держать стопы вместе, можете левую стопу вперед Перевести. И на двух стопах будет проще. Беда толкайте наверх, все время смотрите наверх. Дышите еще чуть-чуть. Удерживаем. Вы молодцы, отличная работа. Если вы все выполняете, это просто супер. И теперь руки в пол. Планка. Чатуранга. Собака мордой вверх. Собака мордой вниз. И левую ногу поднимаем. Расслабляем и держим. Дышите. Левую ногу проначиваем вперед. Ставим между ладоней. И смотрите, расстояние между стоп, расстояние бедер. Опускаем бедра вниз, руками тянемся наверх, дышим. Левая нога 90 градусов, правая прямая, толкайте пятку назад, дышим, держим. Это пауэр-йога, она очень хорошо работает на энергию, на силу, на выносливость. И прекрасно укрепляет тело к лету на самом деле. Руки в центре груди, правым локтем отталкиваемся, смотрим наверх, толкаем грудь наверх. Если хотя бы раза в три в недели вы будете делать такую тренировку, поверьте, у вас будет очень быстро виден результат. Левая ладонь напротив левой, левой стопы, правая пятка в пол. Стопа в пол, и мы вытягиваем себя. Смотрим из-под руки. Я специально разворачиваюсь к вам разными сторонами, чтобы вы могли посмотреть выполнение спереди и сзади. Смотрим наверх. И теперь отводим левую стопу. Назад. Переходим в планку боковую. И здесь смотрите, в боковой планке очень важно, чтобы у вас ладонь была под плечом, чтобы руки были в одну линию и правая, и левая. И смотрите наверх, толкайте бедра выше. ранга собака мордой вверх, собака мордой вниз, и здесь задержитесь вот, пару дыханий, можете в поду ребенка перейти, можете остаться с собакой мордой вниз, подышите, отдохните немного. Взгляд между пятками, руками от пола отталкивайтесь, копчиками тянитесь наверх, пятки тяните вниз. Дышите. Смотрим вперед. Прыжок его под шаг. Вперед. На вдохе смотрим вперед. Прогибаемся. На выдохе тянемся вниз. На вдохе тянемся наверх. И на выдохе опускаем руки по сторонам. Пару дыханий. Восстанавливайтесь. Позе горы. На вдохе. Тянемся наверх. На выдохе опускаемся вниз и тягиваемся в дырнов. На вдохе смотрим вперед. Прогибаемся. На выдохе пришел рыба шаг. Назад в планку. Чатуранга. Собака мордой вверх. Собака мордой вниз. Правую ногу наверх. Вперед пробрасываем левую пятку в пол. Снова поза воин один. Вам уже известная. И держим ее. Воин два. И теперь подшагните левой ногой чуть вперед. Выпрямите правую ногу. Бедра у нас также влево направлены. Поза треугольника триконасана. Руки по сторонам. Мы сначала тянемся вперед максимально и затем опускаем руки. Смотрите, здесь руки в идеале должны быть в одну линию. Вы можете, если вы гибкие, положить водой на пол внутренней части стопы, либо оставить на подъеме, либо на голени, как вам комфортно. Смотрим наверх. И мы подкручиваем копчик вперед. Бедра чуть вперед проводим. Мы стараемся все тело вывести в одну плоскость. Выходим. Мы с вами бедра переводим вперед. Немножко закрываем стопу. Стопа примерно 45 градусов задняя. Бедра вперед направлены. Мы тянемся левой рукой вперед перевернутого треугольника. Точно так же можно положить руку на подъем, на коврик, как комфортно. И мы ловим баланс, смотрим наверх, на кончике пальцев правой руки, ищем баланс здесь, и пытаемся грудь вытолкнуть наверх, скрутиться максимально вправо. Если вы теряете баланс, не страшно. Возвращайтесь. Мы снова поднимаемся. Руки опускаем в пол. Правую ногу назад. Планка. Чадуранга. Собака мордой вверх. Собака мордой вниз. Левую ногу наверх. Пробрасываем вперед. И опять правая пятка в пол. Стопы на, на одной линии. Поза. Воин один, тянемся наверх, смотрим наверх, дышим, разворачиваем бедра вправо, поза воин два и в позу треугольника переходим, чуть подшагиваем. бедра также вправо направлены, тянемся вперед сначала. И затем разворачиваем руки. Руки в одну линию. Смотрим наверх. Копчик подключиваем вперед. Здесь есть такое сравнение, аналогия, что как будто ваши ноги это как ножницы. И вы пытаетесь ножницы закрыть. Такое должно быть движение внутреннее, да, которое снаружи не видно. Поднимаемся. Закрываем чуть правую стопу, доворачиваем бедра вперед, тянемся правой рукой вперед и уходим в позу треугольника а на другую сторону перевернутого треугольника по ребрито-треканасну. Смотрим наверх, грудь толкаем наверх. У меня просто немножко травмированные ноги, поэтому я Глубоко в этих асных не вхожу, но если вам позволяет ваша растяжка, идите глубже. Кладите водой на пол, входите глубже в асану. Руки в пол, левую ногу назад, планка. Чатуранга, собака мордой вверх. Собака мордой вниз. Взгляд вперед, прыжок вперед. На вдохе смотрим вперед, пригибаемся, на выдохе тянемся вниз, на вдохе тянемся наверх и на выдохе опускаем руки по сторонам. Прежде чем мы с вами пойдем на пол, уже выполнять асаны на полу, мы сделаем несколько асан на развитие баланса. Следующий асан называется поза орла. На вдохе тянемся наверх, на выдохе заводим правую, правую руку под левый, правый локоть под левым локтем. Скрещиваем руки и соединяем ладони. Если сложно ладони соединить, скрещиваем пальцы, либо даже вот так, тоже нормально, то есть как вам позволяет а, ваше тело. Руки тянем наверх, бедра опускаем вниз, поднимаем правую ногу, заводим за левую, и скручиваем. Мы здесь скручиваем ноги, скручиваем руки, чтобы раскрыть суставы. Бедра мы тянем вниз. Весь тело в пятку переводим. Локти мы тянем наверх. Дышим. держим Баланс. Если из балансовых асмах вы выпадаете, ничего страшного. Возвращайтесь. Делайте снова. Дышите. Выходим. На вдохе тянем руки наверх. На выдохе левое под правую. Сменяем руки Тянем локти выше, опускаем бедра вниз. Поднимаем левую ногу, заводим за правую, скрещивая, И опять бедра ниже, локти выше держим. Самое сложное уже позади, я вам обещаю. Уже вот сейчас после балансов мы пойдем вниз, и внизу уже это совсем другое. Будем больше растягиваться. Очень хороша для репродуктивной системы, мы сейчас отжимаем кровь от области гениталий, когда мы выйдем из асаны обогащенная, кислородом кровь снова начнет приливать, начинается кровообращение, выходим, на вдохе руки над головой, на выдохе опускаем руки по сторонам, и а теперь поднимите правую ногу, и смотрите, здесь есть два варианта выполнения, более легкий, более сложный, более легкие, опорная прямая, мы поднимаем правую ногу, стопа на уровне колена, правая нога 90 градусов. Кто гибкий, захватывайте палец и выталкиваете пятку вперед, упрямляете ногу. Держим там, где нам комфортно. Очень важно, опорная не сгибается. И вы можете удерживать, да, это аж на какое-то время. И теперь мы с вами, смотрите, отводим правую ногу в сторону. И держим. У кого нога была согнута, заходите изнутри и отводите назад. Тоже раскрывая таз, опорная прямая. У кого нога была прямая, держим так. Возвращаем в центр. Отпускаем ногу, держим один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опускаем. Стрихните ноги. И сделаем все то же самое до другой стороны. Поднимаем. Держа. Сначала вперед. Опорная прямая, спину выпрямляем. Ни в коем образом не сгибаемся, не скручиваемся. И отводим ногу в сторону. Держим. Баланс теряем. Возвращаемся. Как говорится, йога это не тот, кто не теряет баланс, не выпадает из аса. Йог, йог тот, кто возвращается. Возвращаем. Держим один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10 опускаем. Брасывайте. Напряжение с ног. Молодцы. Какая тетя. Поднимаем правую ногу. Кладем стопу на внутреннюю часть бедра. И наша знаменитая асана, поза дерева Рикшасана. Здесь найдите баланс. Балансовых асанов во всех очень важный фундамент. Заземление. Да? То есть Расставляйте пальцы, распределяйте весь тело равномерно между стопой. Да, не заваливайтесь ни на ребро, ни на высох, ни на пятку. И здесь очень сильная опорная нога. Напрягайте мышцы над коленом, бедом вперед, толкайте колено, отводите назад. И руки можете собрать в груди. Можете вытянуть себя наверх. И кто самый сбалансированный, можете закрыть глаза. Дышите. Как дерево, мы тянемся к солнцу, вытягиваемся наверх. Опускаем правую ногу, поднимаем левую. У вас нога может быть чуть ниже, но самое главное, не давите на колено. Стопа не должна давить на колено. Если она давит, лучше помогайте рукой, удерживайте стопу выше, но не оказывайте никакой нагрузки на коленный сустав. Напрягите мышцы правой ноги, руки в центре, либо вытянитесь. И удерживаем. Дышим. Можете закрыть глаза. Вообще, еще внешний баланс, физический, очень сильно зависит от внутреннего баланса. И наоборот. Развивая внешний баланс, физически мы развиваем внутренний. Опускайте руки, ноги. Вас поздравляю, мы закончили с вами с асанами наверху. Давайте на вдохе еще раз потянемся наверх. На выдохе вытянемся вниз. На вдохе. Пригибаемся на выдохе и планка. И мы на 10 счетов уходим вниз в эту рангу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Опускаемся. И здесь положите ладонь на ладонь. Лоб на ладонь. И пару дыханий. Просто расслабьтесь. Выдохнуть все напряжение Вдох. Усталость Расслабьтесь Сейчас мы выполним несколько асан на укрепление мышц спины Это очень мощные асаны Они позволяют нам убрать боль в пояснице И улучшить осанку Руки по сторонам Как крылья самолета Стопы на уровне бедер Мышцы ног напряжены во время этой асаны Делаем вдох Отрываем корпус от пола и дышим, держим. Руки на уровне головы. Мы поднимаем ноги и корпус выше. Именно корпус старайтесь выше. поднять, только бедра на полу и дышите. Дышите, держите. Опускаемся. Ладонь на ладонь, лоб на ладонь, отдыхаем. мышцы спины, поза лука, руки на захватываем руками стопы, колени чем ближе, тем лучше. Максимум расстояние беда можно развести. И делаем вдох и поднимаемся. Здесь смотрите, в разных практиках, в некоторых практиках сокращают стопу, в некоторых практиках вытягивают носок, как вам больше нравится. На самом деле там работа немного разная происходит, но сейчас мы работаем с мышцами спины. Тут ну, не так это важно. Дышим, держим. Руки на пол, ноги на пол. Еще раз отдыхаем чуть-чуть. Отталкиваемся от пола и переходим на колени. Встаем. Вот позу поза верблюда. Это прогиб назад. Будьте аккуратны. Руки положите на бедра. Локти сведите ближе. Протолкните бедра вперед. И сначала достаточно глубоко отклонитесь. Затем, если вы чувствуете, что у вас гибкая поясница, да, что вы можете это сделать, захватите пятки. И здесь вам нужно вытолкнуть бедра и живот вперед, а грудь вытолкнуть наверх. Здесь именно грудь больше толкайте наверх. И держим, дышим асану. Бедра живот больше вперед, я тела больше в колени, грудь толкаете наверх. И на грудь и плечи нужно больше раскрыть. Беда, аккуратно выходим из асаны и сделаем компенсацию позу кролика. В позе кролика, пожалуйста, не крутите головой, шеей. Да? Здесь а, посмотрите сначала, как я выполняю, а затем входите, чтобы вы не навредили себе, чтобы шею не повредили. Мы захватываем пятки, на вдохе мы тянемся наверх. На выдохе нам нужно максимально компактно скрутиться. Сначала мы тянем подбородок груди, затем мы опускаемся вниз, смотрим на живот, скручиваемся как фруломчик и лбу касаемся коленей. Коснулись, вытаскиваем бедра и вытягиваем. Аккуратно выходите. Молодцы. И мы переходим на спину с вами. Угу. А сейчас мы сделаем а, пожелание да, на выбор, либо позу моста, либо позу колеса. Поза моста, как она выполняется? Колени над пятками. Плечи а, вначале опустите на пол и шею вытяните на полу. Затем мы отрываем бедра от пола, грудь, плечи и собираем руки в замок под корпусом. И вот таким образом мы удерживаем асану. Поза колеса, либо как поза моста у нас в простонародье, да, мостик мы делали в детстве. Это мы полностью корпус выталкиваем наверх. И сейчас... Займите ту, ту асану, которая доступна вам сегодня, которую вы можете сделать. Позу моста может сделать любой человек. Входим. И держим. Толкайте грудь наверх, живот наверх. Удерживайте. все вниз, стопы вместе, колени брось, правая рука на животе, левая на сердце, можете прикрыть глаза, отдыхаем. И сейчас мы сделаем. Основное укрепление мышц спины, мышц живота, мышц пресса на вас, на позолотке, тоже наверняка ее все знают. Сядьте так, чтобы у вас седалищным косточком было комфортно. И смотрите, есть самая простая форма, да, вы просто притягиваете колени к груди и вытягиваете руки вперед. Более сложное – это вы выпрямляете голени параллельно полу. И держите спина прямая обязательно. Самый сложный вариант. Ноги прямые. И мы держим. Водите в то положение, которое вам доступно. Очень важно, спину не округляйте. Спину все время подержите, поясницу прямой. и дышите, живот втягиваете, Дышим, держим. Достаточно. Выходим. И сейчас а, мы немножко... Поработаем на раскрытие тазобедренных. Согните ноги в колени. Переходим в собаку мордой вниз. Поднимаем правую ногу наверх. Пробрасываем вперед. И переходим в позу голубя. Здесь тоже. Если вам не комфортно, стопа может быть прям под бедрами. Если чуть больше гибкости, можете стопу отводить больше влево, да, раскрывать. И еще важно, опустите здесь бедра на пол. Не заваливайтесь вправо, старайтесь именно по центру держать бедра. Вытянитесь наверх сначала. Ну, затем уходим вниз, ладонь на ладонь, лоб на ладонь. И здесь постарайтесь максимально просто расслабиться. Поднимаемся, переходим в собаку мордой вниз, левую ногу поднимаем наверх, вперед ее проносим и выполняем позу голубя на другую сторону, снова вытягиваемся наверх сначала и затем уходим вниз и расслабляемся. Поднимаемся и теперь ногу правую переводим вперед и немножко вытянемся левую стопу. Левую, левую стопу соедините с правой ногой. Ну, согните левую ногу в колени, а руки поднимите над головой и вытягиваемся вперед. Здесь смотрите, вы можете либо мысок захватить, либо по сторонам стопу, либо уже себя за запястье. Просто тянемся вперед. Живот притягивайте. К бедру, грудь к колену, макушкой тянемся вперед, вытягиваемся вдоль ноги. Меняем стороны. Вливаем правую ногу в колени, Доворачиваемся сюда левой ноги и вытягиваемся до ноги. Поднимаемся наверх, обе ноги вытягиваем вперед, а бедра вставляем назад, Прям отставьте их назад, пошагните бедрами назад, мысли на себя натяните, спину выпрямите вначале, вдох, на выдохе тянемся вперед. Точно так же мы мыски сверху, либо стол по сторонам, как вам комфортно, и мы тянемся вперед. Вытягиваем корпус вдоль ног, макушкой тянемся к стопам, Тянемся. Тягивается задняя поверхность ног. Здесь позвоночник. Тянемся. Очень приятное вытяжение мышц под коленями. Поднимаемся, опускаемся вниз на спину, правую ногу сгибаем в колене, ставим стопу на левое колено. Вводим правое колено влево, правое плечо на полу, смотрим на кончики пальцев правой руки и расслабляемся, скрутка. Возвращаемся, меняем ноги, скрутка в другую сторону. Возвращаемся и переходим в шавасину. Вытяните ноги, вытяните руки и расслабьтесь. Я сейчас уже... А нет, наше время есть. Поэтому давайте расслабимся все вместе. Вытяните ноги, вытяните руки по сторонам. Закройте глаза. Давайте полностью расслабимся. Направьте внимание на дыхание. Каждым выдохом почувствуйте, как уходит усталость, как тело все больше и больше расслабляется. Просканируйте все тело от стоп до макушки и видитесь, что все тело полностью расслаблено. Расслабьте стопы, пальчики. Подъемы пятки, расслабьте лодыжки, голени, колени, расслабьте бедра, полностью расслабьте ноги, расслабьте ягодицы. Промежность. Полностью область таза. Расслабьте спину. Поясницу. грудное шейное отдел позвоночника. Расслабьте живот и грудь. Почувствуйте, как с каждым выдохом Ваше тело все больше и больше расслабляется и уходит все напряжение и усталость. Расслабьте плечи, локти, предплечья, кисти, расслабьте полностью руки, шею голову и уделите чуть больше времени для того, чтобы расслабить мышцы лица. Выдыхайте всю усталость. Все напряжение. С каждым вдохом почувствуйте, как кровь, обогащенная кислородом, приливает к каждой клеточке вашего тела. Мы проработали все тело. Мы во время аса отжимали кровь от определенных участков тела, от мышц, органов, суставов. И сейчас кровь приливает снова. И по расслабленному телу спокойно течет и восстанавливает нас, заряжает нас энергией, силой на целый день. Еще раз выдохните все напряжение расслабьтесь расширите кончиками пальцев ног кончиками пальцев рук Или можете оставаться в шавасане, либо можете выходить вот а на этом наша практика закончена а я благодарю всех кто выполнял со мной все асаны, кто закончил это занятие. Если у вас не было возможности, посмотрите его уже в записи, попробуйте выполнить. Буду очень благодарна за обратную связь, было ли сложно, наоборот, легко или непонятно, что-то было или какие-то вопросы появились, обязательно пишите. Еще раз, меня зовут Олеся Рудер. Я с вами в онлайн-спортзале Декатлон, еще будет много эфиров сегодня, каждый день пять эфиров разных вам предлагаются для просмотра. Оставайтесь дома, оставайтесь в форме, следите за нашими уроками, за анонсами, занимайтесь, и я вам всем желаю прекрасного дня, замечательного настроения, и все мои контакты в соцсетях будут либо в комментариях либо в, на странице Декатлона. Все. Всем пока. Хорошего дня.